Каверу, ну команд, мой комрад, блять, я бы сказал, и сел нахуй, сидит, блядь, на базе, блять, каверы, и, и палит, да, да, из пистолета, Пиздец, у меня горело, блять. Это, это Роумер к... из Роумеров просто. Да, просто это... Максим просто проиграл на своем уровне, а да, да. А уровень экипок, Может, Да быть. я особо да и бессуджа. Да не, он то на, на нем частый. Что, понравился свеч? Mm -hmm. Ну да. Поверю, ебать разъебывать кувалды что-нибудь. Да, так он вместо того, чтобы бить кувалды, кидает вся гранаты. Боевые, да это правда. Сука, 72 раза убил гранаты. Нет, убил себя один раз. Блять! ранил одного! И пойдет перестрел! Нас бы что, где Ну я просто такой! да да унесло да да да да да, -да, -да, -да. Ты третий. так топлет, а он сейчас его усыпали Максим перестрелял. На купа своему оружию сказал. там у вас блять максим нахуй не пугай меня так у нас никаких счетов сказал борода и надел свой никаких счетов для команды я имел ввиду простите тут трое тут все они травел я показал, метку. Вот Тебе За стенкой от тебя прям трое. И еще двое слева. Один остался, один валяется. Я смотрю. Он его ресает. Ресает, ресает. Оо, блин, красава. Блин! Давайте часто. Вот так вот сделал, прям. Я такой клип. И упал нахуй. Да ну, это, был, это был, на самом деле был не Гранта, кожура, бананы, я так а от банана я тебе пац, пац, кожуру у да Ты когда трусы снимаешь такой звук есть на самом деле. Да-да-да, Не убивай это типа когда увидела, Uh